Добрый день, купил данный монитор в пятницу, вечером его заказал в розетке магазин. И уже воскресенье в 12 я уже его забрал. Сейчас будем делать распаковочку. Не обещаю, что видео будет супер качественное, но постараюсь максимально как бы... Вот такой вот мониторчик, такая упаковка. Сейчас мы его вскроем. В принципе, доставили быстренько. Первый раз беру на розетке вот какие-то тут наклеечки. Вот такие вот. Так смотрим дальше, что тут у нас. Опять же, какие-то наклейки, непонятно для чего они нужны мы потом разберемся с этим также предложили за какую-то определенную сумму не помню сколько, в районе 200 гривен сертификат на проверку битых пикселей но я как бы отказался от этого что у нас, какая тут комплектация так, открываем Гарантийный гарантия моя так, эта сторонка. Так. Вот еще какой-то толочик. Это у нас идет зарядка с переходничком на 220. Она вынимается, кстати, но мы не будем этого делать. Мы пока в сторону откладываем. hd кабель. Дисплей порт не идет. Кстати, модель. Модель монитора 2 к монитор Samsung 144 герца. Вот как он называется. 144 герца игровой монитор. Так, Samsung. Ну вот они дают кабель HDMI, порт кабель надо отдельно покупать. А также инструкции, диск. Так, смотрим дальше. Ну, это, я так понимаю, ножка. Опять же, книжечка какая-то. Наверное, инструкция для применения. Так. Ну, книжечку. А, нет, это не крышка, это крышка задняя. Мы ее не будем сейчас трогать. Дальше у нас идет еще какая-то штукенция. Мы посмотрим что это такое. открываем и это у нас ножка я так понимаю ножка для крепления так. открываем сам монитор смотрим больше в комплекте ничего не шло ну и, и как говорится сам монитор вот такой вот мониторщик. Ну вот и все, наверное, вот и весь обзорчик. Глянем, как он будет показывать в конце. Ну и в конце я сниму, как он уже выглядит в самом виде.